Сейчас наша с вами будет задача это познать каждую стихию в отдельности, а впоследствии познать их базовые сочетания. Для этого у нас с вами будет необходимое количество уроков, смысл и цель которого глубокое погружение в стихию, с целью ее более качественного познания, принятия и встраивания в себя, понимание эффектов, которые она дает как плюсовых, так и минусовых, и умение как следствие этим эффектами пользоваться. И первая стихия, которую мы с вами попробуем познать, это будет стихия Земли, первичная. Она на самом деле гораздо ближе нам, чем мы думаем, поскольку наше физическое тело, оно в большинстве своем связано, конечно, с вибрацией Земли. Более, в большей степени по плотности мы подходим ей, а не высоким вибрациям Атмана. Высокие вибрации Атмана они вообще человеку как бы не по его природе. Вот когда мы подключаемся к Земле, конечно, будет активироваться более животная человеческая природа, то есть природа, которая предполагает, что мы имеем на этой земле право жить, что она нас принимает, она нас накормит, но нас не убьет, как чужеродный элемент, не выкинет из себя. Соответственно, пробуждение от этой стихии оно пробуждает и. Качество присоединения в сознании, качество присоединения к этой природной силе. Как ребенок, который находится в утробе матери, он чувствует ее абсолютно, прежде всего, потому что он не считает себя отдельным от нее. И разум его такой, что он не говорит ⁇ это мама, а это я ⁇ У него понятие ⁇ я ⁇ еще не существует в утробе матери. Тело мамы это как продолжение части себя. И вот когда мы с вами в глубину, в землю погружаемся, по идее мы испытываем то же самое состояние, когда не просто находимся внутри утробы матери, а она становится частью нас сами, со самой, то есть это не замкнутое какое-то пространство, которое нас от чего-то оберегает, чего-то защищает, чего-то закрывает. Потому что мамино тело есть продолжение твоего тела. Вот таким вот образом, ты еще не знаешь, правильно это или неправильно, ты воспринимаешь это все как есть. И вот когда мы погружаемся в Землю и активируем вибрации Земли в себе, происходит нечто подобное. И вся планета, вся Земля со всеми ее особенностями природными и неприродными она тоже становится частью сознания, причем неотделимой частью сознания. Трудно понять, наверное, да? но очень важно прочувствовать. Почему? Потому что природа она не терпит пустоты. Знаете такое расхожее выражение. Если ты себя от нее отделил, поверил в это, уверовал в это и оторвался от корней, то она будет видеть вместо тебя пустое место и обязательно его чем-нибудь займите. А убрать тебя с физического плана, это вполне в ее возможностях. Убрать тебя с социального плана, это тоже вполне в ее возможностях. Но, как правило, Земля социума не касается, Земля это физика. Пробуждая стихию Земли в себе, прежде всего пробуждаются естественные природные ритмы. В каком ритме тебе надо жить, чтобы с ней совпасть, чтобы стать с ней единым целым, чтобы вступить с ней в резонанс. Какую пищу есть, сколько спать, где, какое время. То есть это все биологические ритмы безусловно Землей пробуждаются. Это усиливает твою природу здесь и сейчас. Ощущение жизни и смерти происходит именно от по неправильного понимания своих биологических ритмов. Но это еще не все. Земля это кладезь информации, причем информация абсолютно всего, что на этой Земле было. Если вы когда-то жили здесь уже на этой планете, эта память есть в Земле. Если ваши пращуры с этой планеты да, и похоронены тут же, эта память есть в Земле. Причем что характерно? У Земли есть такая особенность. Она каждому находит свое место. Никакая память не является для нее лишней, никакая информация не является для нее лишней. Она никогда не будет ее ужимать, усекать, делать удобные для хранения. Для Земли, для самой системы Земли нет понятия хорошо или плохо, просто отсутствуют такие понятия. Поэтому она никогда не оценивает никакую информацию, пришедшую к ним, к ней с точки зрения хорошо это или плохо. Она может оценивать нужно или не нужно, но опять же для чего, полезно или бесполезно. И самая главная задача для Земли это о том, что должна быть обязательно жизнь в этом мире. Все должно жить, а то, что отжило, должно умереть без предпочтений. Просто у каждого свой срок, свой срок у тела, свой срок у разума, свой срок у информации. Это простой простой биологический, биологический механизм, простые биологические часы, которые регулируют жизнь на Земле. Чем глубже вы погружаетесь в слои Земли, тем древнее просыпается в ваших костях память. Самая-самая древняя память просыпается от вибраций Земли. Вы туда погружаетесь всякий раз, я хотела бы, чтобы вы обратили на это внимание, всякий раз в разные пространства, поскольку чем больше вы работаете над своим сознанием, тем иными вы становитесь, и Земля соответственно, начинает вас видеть иначе. И погружает вас в глубины свои тоже не согласно тому, каким вы были вчера, а согласно тому, каким вы стали сегодня. Поэтому от Земли всегда разные ощущения. Right? Yeah. всегда yeah. разные ощущения и чем больше мы работаем над своим разумом тем в большей степени нам дается этот объем и комплекс новых ощущений если сознание человека замусорено если оно боится жизни и боится смерти то его сознание и вибрации, соответственно, частоты, которые он может взять от планеты, никогда не погружаются на уровень первого слоя, на уровень биологического, биологической природы, где природа угасает и оживает, угасает и оживает, то есть находится в промежутке между первоосновами жизни и смерти. Но как только человек от этого страха избавляется, как только грань между жизнью и смертью перестает быть такой ужасающей, как только человек перестает сжаться к себе подобным и отходит от них хотя бы на какое-то количество шагов, его сознание начинает улавливать частоты чуть чуть иного плана, частоты, которые имеют отношение к более, к более древней памяти, с прежде всего своей собственной памяти, памяти своих предков, к той традиции, которой вы принадлежали. и а отчасти, начиная касаться своей памяти реинкарнационной. Только лишь отчасти, потому что на втором вот этом слое, да, там есть доступ к памяти предков, Но доступ к ней начинается тогда, когда граница между жизнью и смертью действительно начинает размываться. Причем не на словах, а именно реально. Я понятно А вот третий слой глубины в мы погружаемся, скорее раз непосредственно связан с первопричинами, с реинкарнацией, с тем опытом, который когда-то проходили вы, оживая на этой земле, если вы были здесь. Опять же через эти глубины происходит связь с вашими первичными структурами, с теми силами, скажем так, с первосуществами, от которых вы произошли. Я надеюсь, никто не пребывает в сомнениях, что вы не от обезьяны произошли. То есть явно не от обезьян. Возможно, там при генетическом эксперименте и были взяты какие-то ее гены для того, чтобы смешать с другими генами. Ну вот. Но прямой процесс эволюции, то есть из обезьяны человека делает труд и труд, и только труд, это, это понятно, мы немножечко опустим. В сторонку да, для, для, для, для обезьян реинкарнирующих. Таким образом, чем глубже идет погружение, тем глубже просыпается память. Понятно, что до самого глубинного, до самого нижнего слоя можно дойти только тогда, когда пройдены все предыдущие. Но чем больше вы работаете со своей подкоркой, чем больше работаете со своим сознанием, тем глубже, глубже, глубже вы проседаете, ваша бытийная масса становится тяжелее, соответственно, вы и оседаете все глубже, глубже и глубже. Вот, например, в греческих мифах эти, этот процесс выражен как в трехликой трёх, богине. В три единой богини Гея, Рея и Диметра, бабка, дочь и внучка, где Диметра, соответственно, лицотворяет живую природу, которая владеет первопричинами оживления и умирания. Рея владеет памятью рода и зачатками реинкарнационной памяти, а также Гея, которая владеет первичной памятью, памятью своих перводетей, титанов. Да, то есть первых людей, древнейших, старейших. У каждого эта глубина своя. и э, суть этой глубины заключается как раз в том, что происходит вот это состояние единения, когда ты себя от, от нее не отличаешь. Ощущение, что ты и есть сама планета, которая несется в космосе и э, величина объема твоего. Да, и величина твоего реального объема, на самом деле не так, не, так, не так уж суть важна. И когда все это происходит, тогда происходит обмен энергии, как ребенок меняется силами с матерью, пока он находится у нее утро. А вот когда мы туда погружаемся, мы как раз и погружаемся в ее утроб. Поскольку частоты, с которыми мы начинаем обмениваться с Землей, достаточно плотные, очень низкие, достаточно низкие, чтобы пробудить в сознании некие животные желания, а поесть-поспать и размножиться это раз желание исключительно животное, вот, то не стоит удивляться, что при активации Земли именно эти желания начинают быть какими-то доминантными в сознании. Да, разум слегка примитивизируется, да, слегка. Слегка. Есть такой побочный эффект, ну что тут поделаем, а? потому что низкие частоты земли, достаточно плотные, невысокие, на которых работают верхние тела, они конечно будут смещать точку сборки резкого низкого. Но у каждой медали две стороны, а обратной стороной медали будет колоссальная живучесть, колоссальная выживаемость. И вот на этом качестве нужно будет обязательно сконцентрироваться, потому что если мы его не пробудим, если мы не покажем Земле, как бы показывать, показать ей надо, я свой, ты меня пока не заменяй, я занимаю свое пространство, я от тебя не отрываюсь, да, она должна увидеть нас, свое дитя. А Земля, напоминаю, она готова принять всех своих детей. И Мифы нам тоже об этом рассказывали, что она впитывала в себя абсолютно всех. Она никому не давала отказа. Тот, кто к ней приходил, всегда получал от нее и помощь и поддержку, даже глубины тартар. То есть место, куда уходят мертвые, пространство Аида, оно тоже находится где-то в земле. Где-то в земле. Просто греки описывали это пространство таким образом, что искривление пространства и гравитация там уже настолько велики, что происходит что-то, что, что ну скажем так, не поддается человеческому осмыслению. То есть, погружаясь в глубину земли, можно выскочить случайно на другом конце вселенной. Так что то, что вас выносит. Это ничего удивительного нет. Чем глубже вы погружаетесь, тем ближе вы становитесь к тому центру искривленного пространства, через которое может вынести весьма прилично и не туда, куда вы ожидаете. Вот. Но бояться этого не надо, поскольку раз, раз вы достигаете своим разумом этого погружения, значит, вы имеете на это право. Если не достигаете пока, значит, пока права не имеете. Значит, страх перед смертью пока достаточно силен. И первый слой, слой Деметрия, он просто не пропустит вас ниже, если вы не справитесь со страхом смерти. Но чем больше вы чистите астрал, чем больше вы решаете вопросы относительно своей маленьких и больших страхов, тем глубже и глубже и глубже начинает туда погружаться. Соответственно информация, которую вы получаете из этого уровня, из этого пространства, из этой глубины, становится несколько иной, изменяя вас еще больше. И таким образом этот процесс закручивается в единый махарик. И помните, что нет ни одной вещи в мире лучше, чем другая вещь. Нет никакой стихии лучше, чем другая стихия. Стихия Земли это первопричина для того, чтобы завладеть стихией Земли, очень многие боги тратили тысячи лет и достижения всех своих пантеонов или захватнические войны для того, чтобы овладеть всеми остальными стихиями воздух, огонь, вода, исключительно для того, чтобы покорить Землю, потому что она им не покорялась. То есть эта цена вопроса очень дорогая. Если ты берешь стихию Земли, и она тебе говорит, да, я тебя принимаю, ты мой, то оттуда можно черпать, конечно, все. Знания там богатейшие, при этом в ней эгрегориальные, то есть они не разделены еще на добро и зло, они не разделены на хаос. Там и порядок. Да? Они не разделены на жизнь и смерть, на, там, на, на любовь и ненависть. То есть они не распределены по первоснову. Вот, да? Если вспоминать структуры Древа и то это мир Ютунхейма, куда валится, валится, валится вся информация, валится, валится, валится, и ничего не распределяется по правилам хорошо это или плохо. Потому что правила хорошо и плохо ⁇ это правило Григориала. А Земля говорит. У меня нет такого, что мне бы не пригодилось. Диметра, например, да, то есть природа плодоносящая, она может съесть все. Что туда не закопай, приди через год, то уже не будет, она уже все пустила в пищу своим детям. И рея, как память говорит, она тоже не надо всё. Я напоминаю, что Рея своих детей хранила не в своей утробе, а в утробе своего мужа Хроноса, то есть во времени. Она говорит, то, что во времени происходит, мне надо. И я все это сохраню во времени. А гея своих детей, своих первенцев тоже хранит до сих пор в себе, потому что она говорит, если оно родилось, значит оно надо. Сегодня оно не пригодится, завтра пригодится. Это извечная память. И определять, насколько это надо или не надо, мы, пожалуй, сейчас не будем. Мы его сохраним. Если вы готовы идти трансформации до конца, то такое понятие, как земля должно поменять в вашем ментальном представлении свое представительство. То есть это сила, самая мощная сила.